Существует стереотип, что сразу после школы нужно пойти в ВУЗ. И этот стереотип настолько силен, что всех толкают туда. Спины, родители толкают своих детей в ВУЗ. Хотя тот, в общем-то, не хочет в этот ВУЗ или вообще не хочет в ВУЗ. Но они перекладывают огромное усилие к этому. Особенно касается это девушек. Девушкам вообще после окончания школы... Нежелательно идти в ВУЗ, потому что идет мощная загрузка ума ее женские функции сильно э, ухудшаются и таким образом э, проблемы с деторождением, проблемы с созданием семьи очень сильно увеличиваются. Ей нужно сначала сформировать себя как женщину, если уйти учиться, то только на какие-то женские, э, женские предметы, на женские навыки и так далее. И вот тогда она действительно сможет стать э, хорошей матерью, хорошей женой. И вот уже дальше, как только она э, создала семью и родила, вот после этого она уже может четко знать, какой ей нужен вуз, какое образование. То есть женщинам оптимально идти э, вуз нужно после 25-27 лет. Идти ли парням в институт сразу после школы тоже непростой вопрос дело в том что э, э, мужчина должен уметь трудиться это обязательное условие его зрелости а какой же э, мужчина идет в вуз сразу после школы это пока еще не мужчина он еще не стал мужчиной и вот это вот часто приводит к тому, что из вуза выходит, выходит специалист, но специалист совершенно другого, как говорится, профиля. Он не умеет трудиться, не умеет работать по-настоящему. А мужчине это обязательно нужно. Поэтому мужчинам нужно, если уж хотите, чтобы он сразу после школы шел в институт, Научите его с детства трудиться всем навыкам домашнего хозяйства и так далее. То есть, чтобы он э, э, в каникулы школьные э, чем-то занимался, где-то работал. То есть, чтобы как можно больше он освоил разных навыков, чтобы у него был, было понимание труда. И тогда из него получится хороший специалист после окончания вуза. Но вот э, сразу идти... Э, э, Парню, который не готов быть взрослым в институт, это просто продолжение его неготовности. Из института выйдет такой же неготовый к жизни мужчина. Выбрать вуз сразу после школы, это действительно большая проблема. Это уже то, что закладывает, что большая часть населения не нашла свое предназначение, Потому что родители или сам затолкали в вуз и... Этот диплом лежит. 70% дипломов не используются по назначению, а то и больше. А так вот, поэтому нужно действительно с детства, а парням с 12 лет учиться трудиться трудиться в разных сферах, нужно пробовать все, на летние каникулы, одно, второе, третье, четвертое, чтобы он освоил какие-то навыки и увидел какой-то интерес, а родителям наблюдать за это внимательно, не четко иметь план в голове, вот его нужно отправить туда и проталкивать эту идею, нет, а нужно наблюдать за своим ребенком и э, отмечать его интересы, почувствовать его предназначение, но для этого родителям самим. Надо найти свое предназначение. Многие даже и не задумываются об этом, и не знают даже этого слова, что это означает.